Итак, друзья, обещанная практика 12 февраля. Я провожу этот эфир для тех, кто подготовился и выписал 7 негативных, болезненных ситуаций. Вы их определили в определенный символ, дали им определенный цвет. И эти сейчас картинки, этот список у вас сейчас лежит под рукой. Если готовы, настройте свой фокус внимания, свою радикулярную информацию мозга, как психофизиолог вам говорю, как психотерапевт, провожу с вами эту трансовую гипнотическую практику. У каждого из нас... Есть свои скелеты в шкафу. У кого-то они маленькие, у кого-то они очень большие и нерешенные задачи. Порой люди приходят с какой-то болью, не неполучением того, чего они хотят, и мешает в их бессознательном. Какая-то малюсенькая-малюсенькая, ранее полученная на уровне тела, на уровне эмоций. Какая-то боль, какая-то обида, какой-то незакрытый вариант. Вы не завершили этот гештальт, не закрыли его. И в вашем теле находится, знаете, как множество оборванных проводов, которые фонят. Мозг их не понимает. А бессознательное, то есть тело, их чувствует на уровне ощущений. Вот эта мышечная память настолько сильно держит эти боли незакрытых гештальтов, незакрытых вариантов жизненных. Вам кажется, что вы простили, отпустили. А я вам говорю, как психотерапевт, опытный практик за более чем 20 лет работы, Люди приходят порой с какой-то мелочью, которую они не помнят, но их тело держит. И вот в этот момент вам важно понять следующее. Нами управляет то, чего мы не осознаем. Еще раз. Нами управляет то, чего мы не осознаем. Именно поэтому взрослый осознанный человек обязан, себе только обязан, больше никому ничего не обязан понимать. Если со мной что-то не так, у меня нет того здоровья, какое я хочу. У меня нет любимого человека, с которым я счастлива или счастлива. У меня нет денег столько, сколько я хочу. Я не путешествую столько по миру, как другие. У меня нет того, того, того чего бы я хотел. Со мной мужчина, который, которого я терплю. Я не могу найти нового мужчину или женщину, если слушает меня мужчина. А потому что двери в прошлое не закрыты. А это есть вот эти, знаете, как фанят вот эти вот незакрытые обрезки проводов и не пускают приход новое в вашу жизнь. Поэтому полезно закрывать двери в прошлое и открывать, грамотно понимать, осознавать и делать то, чего вы хотите. Даже те люди, которые очень грамотные, прошли мои тренинги, других, своих, других мастеров, постоянно нужно чистить, как мы умываемся, как мы чистим зубы. Как мы упражняем кишечник, постоянно полезно чистить наше бессознательное от этих оборванных проводов, от этих ржавых гвоздей, которые не пускают вас к тому, чего вы хотите. И как бы вы ни увлекались так называемой позитивной психологией и многим-многим-многим-многим вот таким всяким, вы не обманете свое тело, вы будете хотеть умом, а тело не пустит. Вы будете хотеть, стремиться, планы писать, а от чего-то вы боитесь, а от чего-то вы не делаете даже те инструкции, которые вам дает специалист, даже в коучинге, которым я работаю с людьми и веду их до результата, даешь полностью инструкции, даешь, разжевываешь, а человек не делает. А потому что есть бессознательно, как это огромная заноза. И вполне может быть, что этих заноз может быть много. Поэтому семь выписанных вами негативных картинок, связанных с ощущениями, вы уже подготовили и напишите в час готов или готова у вас есть 7 сфокусированных вами что помнит ваше сознание то что помнит уже вы осознаете и вытаскиваете вот вы сейчас сфокусировались, выписали 7 почему 7 потому что можно конечно и больше и меньше всем а это то что удерживает ваше сознание Сем Плюс-минус две единицы Миллера. Человеку трудно больше удерживать внимание, чем вот эта семерочка. Поэтому, когда вы выписываете, обличаете их форму, цвет, а на другом листочке вы написали 7 желаний в настоящем времени, Вижу, слышу, ощущаю. Правильно написали. Ни в коем случае не хочу. У вас для этого есть книга-инструкция, как грамотно использовать свой мозг. У кого такой книги нет, такой инструкции нет, напишите под этим видео или в директ. И сейчас, когда у вас есть список ненужных, болезненных ситуаций, связанных с людьми, с событиями в теле осталось, если у вас это уже все есть. И второй листочек, написанными желаниями, чего вы хотите, напишите в чат плюсик, и мы делаем практику на погружение через дыхание. Жду. Тот, кто будет слушать этот транс, также выполняете то, что я прошу. Это важно. Если вы делаете это для себя, то для себя вы и получите те блага, которые прямо сейчас вы будете расчищать дорогу к ним. Итак, готовы. Вы знаете, что с первым вдохом человек приходит в эту жизнь. И с последним вдохом и выдохом уходит из этой жизни. Это работа живого организма, живого тела материального. Поэтому через дыхание делаются очень многие практики, которые нейтрализуют боли, блоки, исцеляют людей, и много-много успокаивают, и много чего. И сейчас ваша задача — следить за моим голосом, закрыть глаза и делаем следующее. Делаете вдох из правой стороны и упускаете через этот вдох свет, Солнце, Бога, поддержку максимальную. И видите одну из первых картинок вашего желаемого. То есть, поворачивая голосу в голову, видите первую картинку, которую вы написали желаемого, обличаете ее в цвет ярких, таких божественных, жизнеутверждающих цветов. Зеленый, фиолетовый, золотистый, белесоватый. И делаете выдох, поворачивая на одну из картинок в негативной стороне, ту, которую вы написали из своего списка. Следующий, следующая картинка. Делаете также вдох, светлой той картинки будущего, максимально освещаете ее и делаете медленно выдох в сторону следующей картинки негативного. Снова. Третья картинка будущего. Выдох на негативную третью картинку из семи. Дальше. Четвертая. Пятая, пятая негативная, шестая позитивная, шестая негативная, прошлое, будущее, седьмая. Прошлая, седьмая. Задача этой трансмедитации максимально сфокусироваться на картинках, которые вы себе сейчас прописали. Задача состоит в том, чтобы вы использовали по максимуму Свою ретикулярную формацию мозга. Мозг у нас не для того, чтобы мы его хламом загружали. И тело не для того, чтобы мы его хлам, этот хлам носили. Тело — это храм. Духовность — это работа над телом. Духовность — это не вера в Бога. И во что-то там такое. Духовность — это работа. Это усердие. Это взрослый подход к любой ситуации. Поэтому, если вы настолько взрослы, психически зрелые и понимаете принцип этой техники, если вы осознаны, мудры, вы сделаете эту практику, качественно вы поможете себе а значит внутреннему своему богу потому что все идет изнутри бог нам посылает вселенная посылает ох как много только люди ленивы инертны и слушают не делают, а потом жалеют, когда приходят к старости или к болезням, ругают себя, потому что было время найти для себя 15-20 минут и делать такие практики во благо свое и благо других, ведь вы счастливы, счастливая и люди с вами счастливы. потому что от вас исходит добро, мудрость. А когда вас жизнь прижимает, вас, меня, любого из нас, вместо лимона, когда лимон жмут, там течет сок. А когда нас жизнь прижимает, из нас вылазит то, что мы вовремя не убрали потому что у нас не хватило ума и уважения к себе. Поэтому эта практика заканчивается тем, что вы каждую картинку из будущего, осветляя ее сверху, представляя тебе что там, Бог, Солнце, Небо, Вселенная, у каждого свое. Вы медленно на вдохе доводите вот сюда и на выдохе освещаете картинку прошлого. Если вы сделаете эту практику так, как я вам говорю, вы заметите, как Освободили вы свою душу от груза, от каких-то, может быть, мелких ржавых гвоздиков. А еще, если добавите, добавите в описание своих практик выводы, какие вы сделали после каждого того негативного случая, который вы описали. Если вы еще и с этим поработаете, сделайте выводы, И потом пойдете в практику. О, как у вас откроется очень многое. У кого-то болезни начнут проходить. Причем пачками. У кого-то денег прибавится. А у кого-то любимый человек встретится. А кто-то помирится. И осознает свои отношения со своими близкими, друзьями. Так что все... У нас внутри. Я вам желаю быть осознанными и взрослыми. И Бог внутри нас. А сегодняшнее, 12 февраля, это тот случай, когда нам еще помогает эгрегор. Что такое эгрегор? Я думаю, вы найдете в интернете и посчитаете. Ну а кратко скажу. Это наше коллективное бессознательное. Это энергия коллективного бессознательного. И когда мы знаем, что сегодня такой праздник трех святителей, по китайскому календарю Новый год, и он сегодня особенный. Почитайте в интернете, чтобы подкрепить свои убеждения. Это огромный эгрегор, который влияет на нас всех. Это культура, которая влияет на весь мир, на разные страны. Это просто реальность, которая плавит негатив и помогает чудесам реализоваться. Благодарю вас за внимание и прошу написать свои отзывы, ощущения, что у вас получилось. Всех вам благ! До встречи.